Здравствуйте, я Басенко Андрей Геннадьевич, а это моя супруга Виктория Басенко. Наше знакомство ЖК Южный Квартал началось мая 2018 года, когда мы приехали в Анапу для приобретения жилья. И самое интересное, что нам встретился, как говорится, в начале этого наших поисков. Менеджер отдела продаж. Эльмира? Эльмира Авсипиян. Добрый, чуткий, отзывчивый человек, который, как говорится, во-первых, она до... дотошно, подробно все изложила, рассказала о ЖК, и мы не обманулись в наших ожиданиях. Ну что, как говорится, нас переполняют эмоции. Да. Мало того, что сам по себе город Анапа, курорт, это, это что-то. Очень город. Воздух, тюнкный, море, чистый. климат. Овощи, фрукты, но ну, это сказка. Ну и самое главное, что здесь нам больше всего нравится, это наш ЖК. Как говорится, э, инфраструктура, расположение, придомовая территория, парковка. Э, вот смотрите, детская площадка, строится фитнес-центр, бутики, магаз... это, будет супермаркет продуктовый. Но ну, что еще сказать? Солнце. Автомойка, да. солнце. Как говорится, сколько тут очень много плюсов, плюсов, плюсов. плюсов в, городе Анапа. в городе Анапа. Поэтому, э, Виктория, ну, говорит что ты можешь сказать еще добавить? Что мне очень нравится само расположение нашего ЖК, удобное, можно доехать до Красной площади центральной, вот. автобусы ходят, доступная остановочка рядом. Что еще? Естественно, про квартиру мы расскажем позже. Наше да, впечатление. Про квартиру. Если честно, если честно, в Анапе ведется строительство многоплановое. Много домов, всякие разные. Но я считаю, на сегодняшний день ЖК Южный квартал. Самый. Э, если брать цена качество лучше его нет. Квартиры с ремонтом. Все, заезжай и живи. Теперь уже они делают и с кухнями, и с, и с сантехникой. В общем, все удобно. Завози, завозите вещи и живите. Счастливыми будете обладателями квартиры. Хорошая квартира. Хорошая, отличная, отличная квартира. квартира. Как, не секрет, что многие застройщики сталкиваются с такой проблемой, что, как говорится, вложили деньги, а в итоге до сих пор не могут никак получить свое жилье. Здесь все открыто, честно. И самое главное, сроки, все, что заявлено, обещано, все выполняется. Ну, Может. хотелось бы это самое продемонстрировать нашу квартиру, которую мы приобрели в нашем ЖК. Поэтому приглашаем вас в нашу квартиру, посмотреть. Ну вот, мы у дверей нашей, нашей чудесной квартиры выбирали, брат, выбирали планировочку. планировочку, как ну, то, что нам нравится. Во-первых, мы вдвоем. Наша квартира нам нравится. Почему? Расположение комнат и комнат. Квадратура. Квадратура у нас 66,1 квадратов. Расположение, как так называемое в народе, раскладушка. То есть зал в одну смотрит в сторону, а спальня в другую. Поэтому... Очень мы довольны, потому что квартира можно открывать дверь и, и без кондиционера всего так продувается. А, да, кстати, очень удобно. Очень удобно в плане, но, но квартира у нас укомплектована. С кондиционер. системой, которую нам инвестиционная компания, как и всем жильцам нашего дома, сделала подарок. Итак, пройдемте в нашу квартиру. Приглашаем. Так, вот это у нас, как вы видите, прихожая. Ну, качество ремонта здесь на лицо видно. Да, Прекрасный ламинат, обои кращащие, межкомнатные двери отличного качества. Отличного качества. Вы То есть, они, да? да, кстати, вот, смотрите. Поэтому, что я могу сказать далее. Вот это мы планируем, эту комнату использовать под зал. Солнечная. Солнечная. Французские балконы, великолепные, великолепный вид. Вид во двор, правда, отсюда этого дома, нашего ЖК, но вот здесь вот панорамный вид прекрасный, все видно. Виден поселок субсех ну все вообще, и Анапское небо, Анапский воздух. Отсюда, ну, как говорится, поверьте, воздух прекрасен. Самое, что еще подкупило в этой квартире, что французские балконы, очень, да. очень. Вот, что очень великолепно в плане того, что именно наличие французских балконов. В нашей квартире их два, то есть в зале и в спальне. Ну и обратите внимание, натяжной потолок, а также пожарная сигнализация, все сделано качественно, выключатель, но я считаю... Очень прекрасный ремонт. Ремонт прекрасен. Так, далее пройдемте на нашу кухню. Так, ну, мы, как говорится, только недавно приехали. В связи <свете>, в свете последних событий в стране с пандемией раньше не получалось. Но вот приехали. Сейчас, как говорится, нам осталось установить мебель. Сделать ванную комнату заселяемся и живем, потому что мы сюда приехали на постоянное место жительства, как говорится, я уже, можно сказать, пенсионер, так и получаю пенсию, правда, в это, но уже, как говорится, все меня радует, как говорится, даже, если честно, переполняют эмоции в плане того, что мы очень, очень, как говорится, это откровенно довольны, очень довольны нашей квартиры большая, просторная, высокие потолки, ремонт. ну Насколько вот я и говорил в Анапе, э, приобрести жилье вот так вот, чтобы было с ремонтом удобно, ценовая политика отличная. Я думаю, что равных инвестиционной компании развития нет. Как говорится, другие компании не будем не обсуждать, не обсуждать. По крайней мере, вот рекомендую именно ЖК. Южный квартал в плане того, что цена, качество. Здесь, как говорится, заезжай и живи. Все. Так. Ну, хотелось бы еще показать лоджию и вид во двор. Вот лоджия. Здесь уложена плитка прекрасно. Лоджия по объему нормальная, достойная. Дальше вот вид во двор, ну и опять же хотелось бы подчеркнуть, мы приехали с Приморского города Находка, который вот сегодня вот даже по прогнозу погоды у нас 14 градусов, здесь за окном, ну вы сами видите, что говорить, тепло, 28 градусов тепло, солнечно, воздух свежий. Воздух непередаваемый, вы знаете, просто, как сказать, здесь нету влаги такой, хотя это самое что удивительное, мы находимся недалеко от моря, воздух, легкие дышат полной грудью, влажности, влажности нет, и отсюда вот видно прекрасная детская площадка для детей, этапы строительства, ну короче, практически как нам обещают, я думаю, это не думаю, а уверен, что это будет выполнено, к 22 году все объекты эти будут сданы. И сколько здесь будет жить людей вообще. И прекрасный фитнес-центр, очень удобно, и... но это... у меня нет слов насчет фитнеса. Фитнес-центра, это вот вышел, моя супруга вы, вы, Виктория. Вышел с, с подъезда и сразу же пошел заниматься спортом, плавать в бассейне. Как бы все удобства для жильцов предусмотрены, никуда ездить не надо. Также и про магазин могу сказать. Вышел, все тут же магазин, все в шаговой доступности, пожалуйста. В общем, наслаждайтесь, наслаждайтесь жизнью, солнцем, морем. Все. Ну и хотелось бы показать ванную комнату в Обратите внимание, вы получаете уже ванную комнату, готовую. В плане того, что выложена плитка фирмы Керама Марасы, отличного качества смотрите вот, ну все великолепно лючки, лючки. Лючок. Лючок. здесь короче расположены водомеры то есть очень удобно водомеры. сделано горячая холодная вода так как у нас э -э, расположение э -э, то есть там уже получается проход у нас расположена батарея отопления то есть не будет ни влажности никаких этих самых, ни сырости я считаю очень удобно в плане того, что в зимний период вообще... Ну да и вообще это говорится, что при, принял ванну, принял дождь, у тебя тепло, все нормально. В, э, очень просторная по размерам ванная комната, где можно разместить и ванну, и санузел, и умывальник, все как положено. Также э, уже готовы отводы для полотенцесушителя. Кстати, самое что интересное, горячая вода подается в полотенцесушитель круглый год. Что редкость. По вот, крайней мере, я вот такое лично вижу первый раз. И мы можем сюда поставить ванну метр восемьдесят Да. И даже больше. Да. Если хотите, да как говорится, очень удобно в плане размеров. Вот здесь вот станет свободно ванна размером 1,80 м. Это, считаю, нормально. Ну а сантехника, мы, кстати, приобрели уже сантехнику, поэтому вот будем устанавливать. Но всем остались довольны, так что вот как-то так.